Сидни Кроссбей – профессиональный канадский хоккеист, действующий капитан и центральный нападающий хоккейного клуба Питтбург Пингвинс. Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, а также трехкратный владатель Кубка Стенг. Кроме этого, в 2007-м Сидни стал самым молодым капитаном Питтсбурга в истории и самым молодым игроком в истории НХЛ, кому удалось забрать награду лучшего бомбардира по итогу сезона. Включен список 100 самых величайших хоккеистов в истории хоккея. Мечты очень важны. Тебе нужно вставить перед собой большие цели и ожидать многого от себя. Я всегда хотел быть лучшим и постоянно стремился к этому. Я хочу быть лучше, поэтому, чтобы не случилось с этим, я должен принять это. Разве это не прекрасно вставать каждый день и играть? Делать то, что ты любишь делать? Я обещаю играть за логотип спереди а не за имя сзади. Я думаю, что ты не человек, если ты не нервничаешь. Я не думаю, что наступит время, когда я ступлю назад и скажу, что хотел бы заниматься чем-то другим. Я делаю то, что я люблю делать. Я чувствую себя комфортно, но я каждый день бросаю себе вызов. И с каждым днем я набираю все больше опыта. Я стараюсь совершенствоваться с каждым новым днем. Страх – это замок, а смех – это ключ к вашему сердцу. Люди постоянно будут иметь свое мнение, хорошо это или плохо. Я на самом деле не думаю об этом в любом случае. У меня всегда была страсть к хоккею. Это ключ. Вы не можете вкладывать время. Вы должны получать удовольствие от того, что вы делаете ежедневно. Независимо от того, пытаетесь ли вы учиться в хоккее или пытаетесь учиться в жизни, я всегда старался быть наблюдательным и пытался узнать больше. Я пытался развиваться, будь то как хоккеист или как человек. С каждым годом я стараюсь это делать все лучше и лучше. Я всегда хотел быть лучшим и получать максимальную удачу, от самого себя. Любовь не лжет. Она в свободном даме, которая задерживается, и говорит, что она потеряна, и задыхается от привета. Мне определенно комфортно, когда я на льду. Я люблю играть. Это просто то, что я люблю делать ежедневно. На самом деле, не так уж и трудно оставаться приземленным. Просто меня так воспитали.